Уважаемый Расул Гамзатович, уважаемые друзья, прежде всего, позвольте вас еще раз от всего сердца поприветствовать и сказать, что я, мы все, все, кто вас любят в России, рады видеть вас в добром здравии. И нам очень приятно, что сегодня мы можем поздравить вас с юбилеем, с 80-летием. Уже много десятилетий политическую и общественную жизнь нашей страны, я уже не говорю о литературной жизни, невозможно представить без имени Расула Габзатова. Оно известно миллионам людей, которые преданно называют вас своим любимым поэтом. И здесь Сегодня много ваших поклонников, почитателей, несмотря на то, что зал маленький, но страна у нас большая. И у нас в стране вас любят. Любят за то, что вы так искренне и так изысканно. Учите нас очень простым общечеловеческим ценностям, таким как любовь, дружба, верность, совесть. У вас много наград и много званий, но среди них есть самое большое, самая большая награда и самое большое звание. Вы народный поэт. И вы. Не только поэт своего народа, не только аварского народа, не только дагестанского народа. Мы все гордимся, называя вас великим поэтом России. Ваше имя, Расул, переводится как представитель, посланник, и вы всей своей жизнью и творчеством своим оправдали это высокое значение. Вы, безусловно, представитель, как я уже сказал, всего российского народа, представитель общечеловеческой культуры. А ваша поэзия это достояние всех народов Российской Федерации. Именно вы сделали и свою малую родину, знаменитой и известной всему миру. Вы прославили свое Малую Родину прославили аварский язык и людей, живущих на этой прекрасной земле. Если открыть одну из наиболее известных ваших книг, мой Дагестан, а ее можно открыть на любой странице, и все они будут интересны. Так много в ней мудрых мыслей, красивых легенд и очень доброго, изысканного юмора. Это книга сгусток мыслей и чувств целого народа. Одну из своих последних книг, недавно вышедших, во всяком случае, вы назвали «Конституцией горца». В этом своде личных законов всего семь статей. Но они вместили суть и смысл человеческой жизни. Вашими духовными ориентирами, по-прежнему остаются и честь, и совесть, и добро, и любовь. Вы всегда умели слышать голос времени, умели сказать людям о самом насущном, о том, что их волнует и беспокоит. И сегодня очень многих поддерживают как ваши стихи, так и ваша гражданская мудрость. Личное достоинство. Благодарю вас за ваш выдающийся просветительский труд, ваш талант и вашу твердую мужскую гражданскую позицию. Еще раз позвольте мне сердечно поздравить вас с днем рождения, с юбилеем. Позвольте пожелать вам здоровья творческих успехов. И разрешите перейти к официальной части к вручению вам высокой награды России. Указом президента Российской Федерации от 8 сентября 2003 года за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и активную общественную деятельность награжден орденом святого апостола Андрея Первозванного Гамзатов Расул Гамзатович поэт, председатель правления Союза писателей Дагестана. Дорогой Владимир Владимирович. Дорогие друзья, я не строю, я с иронией отношусь к юбилеям в последнее время. Потому что юбилей ⁇ это преувеличение заслуг. И с экземпляром мы ищем правду конкретную во всем. Ну, сегодняшний я два раз был наградами и званиями и поощрениями области литературы, искусства и политики вообще. Но сегодняшняя награда, сегодняшнее время, сегодняшнее время наших надежд, это мне дорого. Я это высоко ценю, большое спасибо. Почему сегодня именно дорого? Сегодня что мы находимся? Наша литература... Переживает то же самое, что пережила Виноград. Боже, помните, антиалкогольная компания, В Дагестане, колонны, богатство, виноград, вес куахарнями уничтожил лозы и это богатство мы лишили. А потом осознали, это богатство не забыло лишить, тратили миллионы денег и восстанавливали это богатство. И под Демократии многие годы настоящая литература, прошлой литературу отказали, и настоящая литература не было. Сейчас, недавно, в Махачкале был вечер литературы, мне говорили, даже руководит, 10 человек или вы найдете. А как у меня было в спортивном зале по этическом вечер, тысячи тысяч человек пришли. Это я думал, футбол попал. Народ соскучился по художественному слову, по литературе. Наша задача это сделать. Это будет. А, а, сейчас, а сейчас этот год в Такистане объявлен Годом Рассула Гамзатвора. Это кто хочет объявлять. Ну, я слышал, что это год вот, был вот, черные козы, а мне компания на черной длине. Я в сегодняшний день провожу очень хорошее настроение. Утром с землей, днем с президентом, вечером еще с интересными людьми. Я сейчас окружен в связи хорошими людьми, своими дочерями. С вами друзья, без Далега Даниил Горанин, Инсколмеки, Давид Хугултину, народный поэт республики, мой старый друг, из Грузии, мама, который все знает, любит. А что человеку еще надо? И президент с нами. Желаю президенту нашей страны это время. Долголетия. Крепкое здоровье. Все, все, что, то, что он себя желает. И то, что он народу желает. То, что его пусть он, и ваши друзья живут, как он хочет, и пусть свараги живут, как он хочет.